живем в регионе, в очень маленьком городе. Население, дай бог, 25 тысяч, чтобы осталось. Скоро как поселок будем. Тут у людей совершенно нет денег. То есть основное ну, население города это ниже среднего класса. Населения нет никаких таких доходов. Здесь, если ты не бухаешь, да, то ты.. Когда ищешь работу, ну, чаще всего это вахта. Все, не остается никаких. Ну, либо здесь работать там, за 15-20 тысяч, да еще, если повезет, ты найдешь такую работу, в которой ты, скорее всего, запьешься, блин, потому что с такими деньгами, ну, что еще делать? Либо уезжает отсюда, молодежь. Ну, все как вот всегда. Вот, уважаемые коллеги, вы посмотрели фрагмент из одной передачи, где показывается... Вариант встречи с одним из, из людей, молодой человек, который нуждается в деньгах. Это явно видно, это чувствуется по интонации голоса, то, что он говорит. И вот действительно 15-20 тысяч рублей в месяц, это ну, не работает, а даже нищетой трудно назвать. потому что Но проблема-то в чем? Проблема в том, что он не видит другого пути. Он не видит другого пути, он ищет работу так, как его учили. Работа под там еще кем-нибудь. То есть, он видит только работу по найму. Ему даже в голову не приходит, что есть другие пути. Поэтому ваша задача и моя задача заключается в том, чтобы рассказать множеству людей о том, что есть отличный вариант заработка, отличный вариант создания себе активов, создания себе капитала для того, чтобы э, чувствовать себя нормально, чтобы жить нормальной жизнью. Вот смотрите, куда надо идти. Я просто вам показываю одну страничку моего сайта, где рассказано о том, что надо сделать с какой организацией, что для этого надо изучить, как, как изучить. На этом сайте собрана вся необходимая информация для того, чтобы начать действовать и сотрудничать с очень интересной перспективной организацией, которая действительно платят очень хорошие деньги. Причем это я адресовал это обращение предпринимателям, но я точно так же пишу, что если вы просто энергичный человек, то есть человек, который намерен что-то делать для своего благосостояния, для увеличения своих доходов, для увеличения благосостояния своей семьи, своих детей, внуков, правнуков и будущих поколений, пожалуйста, приходите сюда, мы вам покажем, мы вас научим. И при условии, что вы будете что-то делать, действовать, а не сидеть и не стонать, как этот молодой человек говорит, что вот нету вариантов, только вахта. Но откройте глаза пошире, посмотрите, вариантов множество. И вот этот путь, который мы вам сейчас готовы показать, взять вас за руку и повести, он открыт для любого. Просто об этом надо знать, и об этом, чтобы люди об этом узнали, им надо рассказать. Просто расскажите, как это делается, позвоните мне, я вам расскажу. Это за одну минуту можно делать. Это делается очень просто, при условии, что вы понимаете, что вы, знаете, что вы делаете и знаете, что вы будете рассказывать людям. Ну все, удачи вам, пишите, звоните, до свидания.